Вы задаете. И сейчас самое приятное сегодня сегодняшний наши с вами сегодняшнего общения с вами это я вам расскажу. Сейчас ставлю слайд. Вы знаете компания компания а, хочет сделать вам подарки новогодние предновогодние подарки и мы завтрашнего числа, то есть с 9 ноября, запускаем лотерею. Каждый шестой билет выигрышен. Вы можете прямо выиграть, покупая продукции, покупая продукции на 3 600 рублей. Но это где-то 1800 баллов. 1800 баллов. Вы полностью мне не повесили, да, этот слайд? С объявлением. Ну ладно, ничего страшного, вы э, сейчас получаете, сейчас одну минуточку подождите, я точно, одну секунду, чтобы уже, сейчас вот я лотерею. Да, с 9 числа по 30 ноября 2017 года включительно, приобретая продукции на 3600 рублей и больше, смогут принять участие в предновогоднем супер розыгрыше. И у нас здесь вот показаны, какие розыгрыши. Три первых приза – это поездка в Европу на 5 дней. Я думаю, это классно. Перед Новым годом выиграть такой приз. Их три. Дорогих приза три. Дальше 22-х призов. Это ваучер на 10 тысяч рублей для, для покупки любой продукции компании Аклон. Компания Аклон. Дальше. 33 призов на 5 тысяч. 44 на 1000 и 55 50 на 500. Вот такая лотерея. Как это происходит? Как это происходит? Купил продукцию. Вы знаете, набирать можно продукцию накопительно с 9 по 30. Вы можете купить сначала на 2, там на 1000, но это уже вы. Можете купить ее, она, как только у вас наберется на 3600. У вас выходит на накладной, которую вы распечатываете в личном кабинете, и написан номер, номер билета. И на сайте будет табличка. И там ввести номер, вы вводите номер, и вам там, ну я просто говорю, ура, у вас приз, такой-то пишут. Или написано, выиграете в следующий раз. Ну я не знаю, как будет точно написано, я приблизительно говорю, или с выигрышем, или пустой. Вы моментально будете проверять на сайте моментально в розыгрыше стартовые пакеты не участвуют. Так, сможете найти накладной, вот как я сказал сейчас, или в личном кабинете мои покупки при просмотре данной информации по вашему заказу. Выигрыш на покупку продукции вы можете использовать данный ваучер вместо денег. Сейчас вот был вопрос, я просто открыла себе подсказку, здесь в 12 часов ночи повесят полностью объявления, и можете тогда посмотреть точно. Вот здесь был вопрос, СП не участвует, я ответила. Здесь вот был вопрос, если я не могу, Екатерина, поехать в Европу, вы знаете, вы можете их подарить, продать и как угодно, Это, они не привязаны ни к номеру, ни к чему. Тот, кто предъявит этот выигрыш, тот, тому и выдается путевка, тому выдается э, ваучер, продукция и так далее. Вы свой ваучер можете кому угодно отдать, вы его распечатаете с сайта. Кто предъявит ваучер, тому и выдадут продукцию или поездку. Да, да, да, розыгрыш будет... Накопительно. Я уже ответила на несколько вопросов. Так, дальше. Ва ваучеры при покупке, когда вы покупаете продукции 3 600, идут, считаются бонусы, но, но когда получаете подарки, подарки всегда безбаловые. Не бонуса а баллы, простите, безбаловые. Когда покупаете на 3 600 продукции, баллы вам начисляются. Но когда вы получаете подарок, подарки всегда безбалловые, баллов. не будет. Кто покупает продукцию, Галина, тот и участвует в розыгрыше. Активность, ну, последний, вот 9-10, да, входит, ради бога. 9-10 вы можете. Лотерея очень хорошая, очень приятная. К Новому году подарки, такой сюрприз приятный. Я уже ответила, что покупать можно до 30 ноября накопительно. Оксана, вы сколько раз продукции покупаете на 3600, столько раз вам выдается номер, который вы на сайте проверяете. Да, Любовь, это розыгрыш в ноябре с 9 по 30. Здорово, классно, вот супер, спасибо, классная акция. Да, классная акция, есть возможность отдохнуть, слетать за счет компании в Европу, да, в Европу это классно. Ничего страшного, Людмила, компания не, не потеряет много, если даст вам 9-10 число включительно с активностью. Это для вас плюс. Не надо было с 11-го, мы сделали с 9-го, ничего страшного. Сегодня, завтра 9-е число. Можете пока проводить за два дня больше активности. Супер акции, да, Ольга? А если, ну, активность не входит сюда. И вы не старайтесь ставить на удаление, удаление заказов активность. Удаления не будет ни сегодня, ни завтра, и ни послезавтра. Удаления заказов не будет. Все, что были до сегодняшней минуты, до сегодня, да, вот сейчас до вебинара, удали, удалят накладные. Остальное удаление не будет, и поэтому не пытайтесь ставить на удавление. Просить техподдержку, чтобы удалили вам заказы. Косметика не будет больше по акции любой ванны. Она, по-моему, сейчас идет по акциям. Пока еще я акции не отменяла, Екатерина. Она вся идет по акции. С подарками, конечно, приятно, мне тоже приятно с подарками. А вы знаете, как мне приятно вот ваши слова читать, ваши писать, писать, читать ваши то есть, сообщения. Мне очень приятно. И я всегда радуюсь, когда компания приносит радость в ваш дом, приносит здоровье, финансовое здоровье. В семье отношения налаживаются, потому что когда в семье есть и здоровье, и финансы, и здесь же и любовь, правильно? И семья восстанавливается, это здорово. Наша компания «Оклон», она работает в едином. У нас есть все, и здоровье, и финансы, и благосостояние, и промоушены, и поездки. Приобрести здесь можно все. Любовь. Так что помимо активности надо сделать. Если вы уже сделали активность, конечно, на 3 600. Надо купить и попасть Будьте участником лотереи. Ну, так, есть еще вопросы. Да, 12.00 уже сегодня в 00 часов, если точнее, включится лотерея. Я желаю, чтобы вам больше досталось выигрыши чтобы у вас поднялось настроение новогоднее, праздничное, чтобы ваши партнеры всегда принимали активное участие в развитии структуры. Когда на складе появится флорода растаровшая, на каком складе Елена? На каком складе? На вашем, если, когда вы закажете. Результат розыгрыша моментальный, Тамара. Вы распечатываете накладную, у вас есть... Весь механизм будет в объявлении прописан. Я читаю, механизм проведения розыгрыша. После покупки по условию акции от 3 600, 9 ноября включительно по 30, вы получаете код розыгрыша. Код вы сразу после покупки сможете найти на накладной или в личном кабинете в разделе «Мои покупки» при просмотре детальной информации по вашему заказу. И сразу же можете зайти на специальную страницу на сайте, ввести код розыгрыша и увидеть результат. Если вы выиграли ваучер на покупку продукции, вы можете использовать данный ваучер вместо денег при оплате новых заказов. Но, в этом, но оплата ваучером начинает работать с 15 ноября. Если, например, вы выиграли ваучер на 1000 рублей, то оплатить продукцию этим ваучером можно на сумму 1000 не менее. также с другими ваучерами. Частичная оплата ваучером плюс деньги с личным кабинет не будут проходить, так как баллы за продукцию купленного а ваучера не начисляются. Будьте внимательны. Если вы выиграли главные призы, необходимо написать запрос из личного кабинета с указанием кода розыгрыша в техническую поддержку. И уже дальше это вопрос компании, собираются ваши данные, когда вы хотите полететь и так далее. Это уже все. Дальше идет работа по отправке вас в Европу. Запись должна быть... Сделайте акцию с 11 ноября, ведь уже большинство сделали активно, получается почти все в пролете, ну, слова какие-то некрасивые, я так успела, надеялась, что слово красивое, и как-то его машинально прочитала, жаль. Что значит нечестно получается? Вы хотите те люди, которые не успели сделать активность, и вам жалко, что у них войдет это, да, Талия? Пусть люди воспользуются те, которые еще не сделали активность, компания... Ну, вот делает такой вот жест красивый, подарок. А почему вы-то против, чтобы люди получили подарок этот? Наталья, почему так? С 9 числа ничего страшного два дня. Участвуют все. Любовь Ивановна, если активность еще не сделана, я завтра или 10 куплю, то... Да, участвует, да. Нет, участвует вся сумма. Эти два дня участвует любая покупка. Вообще участвует любая покупка с 9 числа, любая. Так, дальше... Татьяна, акция сделана, чтобы участвовали все. Ну, вы сделали, значит, ну, вот так сделали, ничего страшного. Активность все равно нужно сделать. Вы просто как-то те люди, которые не сделали, хотят сделать. Вы против них, получается. Компания за них, а вы против. Ну, ничего страшного. Да нет никакой обиды, поучаствует. Вы же не, не только работаете а, с активностью, да, у вас люди-то целый месяц покупают затем продукцию, у вас структура, наверное, да, если вы просто на активности, ну, значит, поучаствуют более активные партнеры, потребители, которые развивают свою структуру, у которых есть проплаты постоянно. Ничего страшного, кто-то будет участвовать, кто-то не будет, это лотерея, повезет тому, кому повезет.